Заслуженный художник Российской Федерации Ника Сафронов провел творческую встречу со студентами высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. Как и любой спикер, пришедший поделиться опытом с молодыми журналистами, Ника Сафронов поделился о личном успехе. И заметил, что он не стремился быть известным, а хотел стать настоящим профессионалом. Вот есть профессионал и есть любитель. Вот мне нравится, я тоже испытываю от этого удовольствие, когда любитель... Смотрит на свою картину, говорит, мне так это удалось, я так рад, она мне так нравится, я прям хожу и не, не могу насладиться. Я вот всегда недоволен своими работами, и я всегда испытываю, что что-то не сделано, вот к ним критическое отношение, и это нормально. Никас Сафронов глубоко отметил вопрос о влиянии мамы в своем творчестве, подарив обладателю этого вопроса свою книгу. А к словам напутствия подтолкнул начинающий журналист, за что студентка получила два билета на выставку художника. Веста Земского, Ленардо Влетьяров, Универ -Ньюс.